Здравствуйте, вы могли бы мне помочь? Я здесь я потерялась. Потерялась? Да. Да. Да, вот. да. Здравствуйте, помогите мне, пожалуйста, я заблудилась. Здравствуйте, вы да. могли бы мне помочь? Я здесь я потерялась. Потерялась? Да. Здравствуйте, вы могли бы мне помочь? Я потерялась Я потерялась И вот этот вот Пойди меня куда-то уводит Пошли а? Тайкайся Тюш, пошли Из дома постоянно убегает Тюш, пошли А ты где внутрь? Марьям Марьям Здравствуйте, вы могли бы мне помочь? Что хотел? Что я хотела, здесь... что ли? Да. Я здесь, почти... я здесь и потерялась. Потерялась. С кем ты была? С мамой, с папой, с кем бы? Нет, меня этот бакик вот это уводит. Уводит? А -а -а. Здравствуйте. Здравствуйте. Пошли. а что за да, дядя-то что-то она боится с вами? Да она просто из дома уходит, она вот так боится. Вот я ее за ней слежу. Да? Да. вот Я потерялась. Потерялась? Да. А где твоя мама? Я не знаю, где моя мама. и это она? Этот, брак... этот бракет меня куда-то уводит. Ну, пошли, Чурков. Помогите. Я здесь одна стояла и потерялась. куда отлизку? Ты должна быть рукой. А где ты сейчас? Откуда ты прибежала? Привет. Пойдем а со мной. Вот, вот она. Да, твоя да, я здесь еще потерялась. А? Я... Что потерял? я потерялась здесь. Потерялась? Да. А мама-младкашка? Убей. Убей. Мама, мне не где-то А? А? А? А А, а как А? Да, мама, мама, мама, я потерялась. А? Деда потерялась? Я здесь ходила, ходила, и меня этот бойки куда-то ведет. В какой бойки? Куда-то пропал. Пошли. Пошли чуть -чуть. Куда вы? А? Домой? Знаком? Ну да. Кто это? Кто он? Пойдем. Куда? К нам домой? Она не знает вас. Почему не знает? Спрашивает. Пойдемте к нам домой, и чего вы вызвали? Или милицию вызвать? Сейчас я сама вызвала. Ну она же держит меня за руку. Что Знакомая она? Знакомый он Не трогать ее? Почему? Сейчас я сама вызвала. Кого вы? Не трогайте ее. Не, ну мы сами Ну пойдемте к нам. Куда? Домой. К куда домой? Ну домой увидите, где она живет, раз вы не доверяете. Сейчас я позвоню, сама. А куда вы бездельно? Мирцу. Зачем? Что она потерялась. Она не потерялась, она всем так говорит. Нет, я не потерялась, просто мы... Да? Давайте позвоним, давайте туда. Куда? Мы сейчас ходим, где милиции там стоят. Где? Ну не знаю, но сейчас найдем, пойдемте. Нет, мы же домой там ротимся. Я же, же вы заодно увидите, где она живет. Она же вас не знает войти. Ну что, что она не ну... знает? Она всем так говорит, Пишите. что не знает. Но она же маленькая, ребенок же не будет, не будет говорить. Все же дети. Я не знаю. А? И вот этот вот бойчок меня куда-то уводит. Можно? Да. Вода. Пошли. Ну что ты из дома опять убегаешься? Вы кто Я, дядя. А что она говорит, уводит вас? Ну я домой увожу, она на улицу. Кто? кто пошли, пошли, пошли. А? пошли. Не знаю. Не знаю, будет. пошли. Ну Она всем так говорит. Пошли. Не, пойдем. А каким зовут? Марьям. Марьям. А с кем ты пришла сюда? Пойдем, пошли. А? Пошли, пошли, пошли. С кем пришла? Там дома ждут. Пошли, блядь. Там дома ждут. Не, ну подожди, а что у вас не знает? А? А что у вас? Ну она знает? всем так говорит. Пойдем, пошли. Не, подожди, а не давай. Ну, пойдем домой, пойдем домой, домой. Здесь недалеко, пошли. Здесь недалеко. Хорошо, вас как зовут? Азиза. Азиза. Посмотрите, вот сюда на камеру. Молодцы, вы очень большие. Тебе как зовут? Динар. Динар. Очень приятно, это был социальный спорный, очень помогает. Молодец. Не оставляй ребенка, детей. Я, конечно. Умница. До свидания.